Мил, надо мной смеются Мелькают мимо дней прошедших лет, как мотылек душа лампу бьется. Мне срочно нужно в прошлое ебеле, туда, где мы с тобой в белом танце слились в единый. Радостный полет Где на паркетном Очень желтом глянце Фиалкой нежной Любовь цветет Любовь моя Ты обжигаешь сердце Любовь моя Ты унесла покой Любовь моя Захлопнули все дверцы Как жаль, что разминулись мы с тобой. А я любить тебя не перестану. Быть может, снова встретимся или нет, Мечты из памяти своей достану. Но где же найти в прошлое, Билет. Твой образ, милый, надо мной смеется, Мелькают мимо дни прошедших лет. Как мотылек, душа о лампу бьется, Мне срочно нужен в прошлый билет. Любовь моя, ты обжигаешь сердце. Любовь моя, ты унесла спокой. Любовь моя, захлопнули все дверцы. Как жаль, что разминулись мы с тобой. Как жаль, что разминулись мы с тобой.